Терморегулятор ТР1601. В комплект поставки входит. Колобка упаковочная. Инструкция, которую рекомендую прочитать. Сам терморегулятор и термодатчик. Длина термодатчика около 2 метров. Теперь рассмотрим основные характеристики данного терморегулятора. Занимает столько же места, сколько обычный двухполюсный автомат. Есть три кнопки управления. Питание 220 вольт. На экране мы видим индикацию текущей температуры. Верхняя граница измерения температуры плюс 125 градусов. Нижняя граница минус 49,9 градусов Цельсия. Точность измерения 0,1 градус. От минус 49,9 до 99,9. От 100 градусов до 125 градусов. Точность измерения 1 градус Цельсия. Гестерезист регулируемый 0,25 градусов Цельсия. Что такое гистерезис? расскажу позже. Потребляемая мощность 3 бата. Все параметры и настройки сохраняются в энергонезависимой памяти. То есть, если отключилось питание, при появлении питания программировать терморегулятор заново не надо. Термодатчик датчик Это обычный терморезистор с сопротивлением 10 кОм. Датчик можно удлинить до 50 метров обычным проводом ШВП 2х075. При использовании датчика в жидкой среде или среде с повышенной влажностью, производитель рекомендует данный датчик герметизировать. Герметизировать можно обычной термоусадкой. Есть на экране терморегулятора? горит ERR или три черточки то значит датчик вышел из строя и требует замены подключение терморегулятора TR1601 первые две клеммы это питание 220 вольт обязательно соблюдайте полярность L означает что это фазный провод N означает что это нулевой провод на рисунке схема для подключения нагрузки на 220 вольт следующие три клеммы это сухой перекидной контакт. Сейчас расскажу, что это такое. Обратимся к ретипетии. Сухой контакт – термин, означающий отсутствие у такого контакта гальванической связи с цепями электропитания. На практике я применял сухой контакт, когда надо было управлять большой нагрузкой, которая подключается через контакторы. Катушка управления последнего была 12, 24, 36 или другого номинала, отличного от 220 вольт. Теперь что такое перекидной контакт? Один контакт нормально замкнут, другой контакт нормально разомкнут. При подаче сигнала они меняются. В своей практике я перекидной контакт терморегулятора r 1601 ни разу не использую, и поэтому эту тему раскрывать не буду. Часто задаваемый вопрос. Какую нагрузку можно подключать? В терморегуляторе tr 1601 стоит это реле, максимум, что оно выдержит, это 3,5 кВт. При такой нагрузке количество включений и выключений будет очень ограничено. До 3 кВт tr 1601 работает долго, но это активная нагрузка, то есть нагревательные тены. Если это электродвигатель, то не больше 1,1,2 кВт. И для тех, кто будет использовать терморегулятор для инкубации если нагревательные элементы это не хромовые спирали или лампы накаливания, то не больше 300 Ватт суммарная нагрузка. Если нагрузка больше, то ставьте или CR40, или подключайте через контакт.